Сейчас запишем запишем знания которые вам могут пригодиться потому что если мы знаем как э, ну, эти делают остеопаты или кто там костоправ мастеральный массаж когда делают то э, это очень помогает восстановить органы что-то там с ними сделать вот есть человек который сам э, себя массажирует и он покажет как можно что-то сделать в первую очередь массажируется желчный пузырь uh -huh. все проблемы изначально начинаются оттуда если его постоянно массажировать то можно по чуть-чуть есть все что угодно даже если нельзя жирного uh -huh. если нельзя острого то массажируя можно нажимается своими руками ниже солнечного сплетения и немного правее угу. и ждется когда зажурчит выйдет лишняя желчь освободится желчный пузырь если при этом больно то нужно немного ослабить нажим и ждать когда эта боль пройдет когда боль проходит это значит Ушел спазм, и орган начинает нормально работать. Если не больно, можно продолжать дальше. Массажировать под правым ребром, начиная от солнечного сплетения, и вниз пошел. Это массажируются все желчные протоки, печень. Она очистится, тоже регенерирует. Все начинает работать. И, в общем, проблем у человека не будет. Он начинает быть довольным, радостным. Желчность у него проходит. И становится веселым. Ну, самый, я... самый прикол в том, что массажируя желчный, проходят хрустиния в коленях. Оказывается, одно из функций желчного – выделять смазку в суставах. Вот вот такие вот вещи. Это человек говорит из личного опыта. Поэтому я вот теперь научился это делать, буду делать. Вы можете и сами проверить. Если вы проседаете и у вас хрустят колени, помассажируете желчный печень и через 10 минут после того, как у вас хрустили колени, начнете опять приседать, они не будут хрустеть. И все правильно помассажировали. Хорошее знание. Вообще, я вам скажу, знание – это великая сила. Вот я э, в армии, откуда-то мне пришло знание, и я это запомнил, что как проверяется э, как это, отросток, который вырезают. Аппендикс. Аппендикс. Как проверяется аппендицит? Оказывается… Аппендицит там где он есть нажимаешь на него вот ну где болит если болит нажимаешь на него нажимаешь нажимаешь нажимаешь держишь там когда это болит боль чуть-чуть проходит потом когда резко убираешь руки очень резкая боль возникает значит это аппендицит в армии откуда, я откуда этим знания пришли я не помню уже но в армии у меня заболел аппендицит я проверил таким образом и понял что у меня аппендицит а было на где-то там в этом в, в поле я, ну, говорить это уже можно рассказывать, короче, мы угнали с этим молодым одним машину, я уже дедушка был, я говорю, давай садись, вези, вези меня в деревню куда-то к врачу. Мы приезжаем в эту деревню, там воин, воинская часть и там врач. Он меня пощупал, пощупал, говорит, ну, если через пару дней не пройдет, то ты, в принципе, потом придешь. Я выхожу от него, думаю, как через пару дней, мне уже сейчас больно. Я знаю, что аппендицит, если он э, прорвется, то ты умрешь просто. Я вышел, короче, лег на дорогу и лежу. Едут эти грузовики военные, мимо проезжают, объезжают меня. Думаю, куда человек лежит на дороге. Мертвый, можно сказать, они уезжают. Ну, короче, на этом на Урале, на мотоцикле подъехал какой-то полковник. Что ты тут разлегся? Я говорю, я умираю. У меня, ну, садись в коляску, опять меня к этому же врачу. Тот говорит, что случилось? Я говорю, я вот вышел и упал, говорю, идти дальше не могу. Говорит, ну надо тебе, наверное, в больницу. У меня, говорит, подозрение на ампендицит. Я говорю, у него подозрение, я уже точно знаю. Он, ну, врачи, врач, это особая каста людей. Короче, опять этого, у кого мы угнали, ну, парня этого молодого, я беру его. А, они приехали меня искать, потому что он же рассказал, где я в этой деревне. И приехал замполит. Быстро в машину! Я говорю, быстро молодому за руль, говорю и в эту короче, в город, в больницу. А он на меня смотрит такими глазами: на этого капитана. А капитан еще хороший попался такой интеллигентный человек, он спорить не стал. А молодой со мной спорить тоже не стал. Я же дедушка, а капитан что, капитан с ним не спит ночью. Он поэтому меня, наверное, больше там опасался. Хотя мы были мирные. Но тем не менее, сели, поехали в больницу. Привезли меня вовремя, вовремя сделали операцию, когда меня уже начало, когда рвало уже в этой больнице, когда врачи уже забегали, а тогда капитан понял, что все-таки я не шучу, действительно у меня эта проблема. Но если бы я не знал об этом, то тогда я мог бы, по сути, умереть, если бы, потому что никто не, не собирался мной заниматься. Поэтому знание великая сила, и вот то, что показал сегодня Вадим, используйте, пробуйте, мы все пробуем. Попробуйте, перестанут хрустеть колени. Понятно, что нужно, конечно, и водичку пить, и кушать правильно, и заниматься гимнастикой, как мы занимаемся на пляже каждый день. Приходите и будьте здоровы. Спасибо. Здравия вам.